о тех, кто ждет нас дома Хоть жизнь их тоже нелегка Грустят под губы аэродрома Девчонки нашего полка Библиотекарша, связистка Официантка, медсестра Стоят их коечки так близко Чтобы шептаться до утра Палатки гладят и стирают, Палатки думают о нас. Но от любви не умирают, Как мы от выстрелов подчас. Но вот заходит на посадку С гор прилетевший вертолет, И медсестра глядит украдкой На телефон его.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 а утром четверо девчонок Бегут по взлетной полосе И подполковник Озаренок Кричит им «Стойте, живы все!» Я не о тех, кто ждет нас дома Хоть жизнь их тоже не легка. Грустят под губ аэродрома Девчонки нашего полка Mm-hmm.